Созданным с использованием недавно открытого урока Т-13 Небесный Крейсер. Это летучая крепость, которая навсегда изменит военную доктрину. Мы не забыли нашу клятву. Атлас принесет порядок в этот мир. Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хотел с вами бы разобрать нововведение, 10 сезон. К нам залетел тут Атлас. Он клянется, что они наведут порядок в этом мире, но Насколько я понял, насколько я сегодня поиграл, постримил. Порядок, они не навели, а навели только разруху. Просто нереальное количество багов, нереальное количество фризов в игру. Как с этим бороться, пока неизвестно. Ждем новых обновлений, будут допиливать, будут доделывать, как обычно. И пока доделают, у нас наступит снова либо первый сезон, либо одиннадцатый. По-моему, они скинут на первый сезон насколько я знаю. А если у вас есть точная информация, напишите в комментариях, ну и не забудьте прожать лайк. Во-первых, как привезли много багов, также и хорошо завезли что-то новое, понимаете? Мы каждый божий день просыпаемся, заходим в КБ, делаем одни и те же вещи и ничего нового не происходит. То есть мы зашли, заняли топ-1 или умерли и пошли дальше. А сейчас у нас есть сюжетка, по которой мы можем с вами поиграть. Да, она затянутая, э, да, она э, порой становится уже скучноватая, но как-никак разработчики хотя бы стараются, мы любим эту игру. Мы надеемся, что когда-нибудь, когда-нибудь э, завезут нам э, вот эти вот всякие плюшки, которые наши телефоны будут тащить оптимизацию. ТД и ТП и тому подобное. Вот, все, что мне понравилось, с Голиафом я поиграл. Вроде прикольненько, я научился правильно прыгать. Я вам сейчас расскажу, как правильно это делать. Если вы хотите использовать джетпак То его лучше нажать и он Нажатием сразу будет подниматься вверх То есть не надо тапать, просто нажмите Кнопку прыжка и он будет прыгать Вверх в высоту Ну сколько это позволяет его джетпак А чтобы именно управлять Полетом вдаль или ввысь Вам нужно зажать кнопку Когда у вас появится этот навык прыжка Ее нужно зажать, навести Стрелку куда вам надо Если вам нужно вдаль прыгнуть вам нужно навести стрелку вдаль и отпустить ее пониже, чтобы голяф летел они а не просто высь уходил. А если вам нужно просто высоту, вы наводите выше и он в высоту просто прыгает ну и чуть-чуть вдаль летит. Метров на 5-10 он вдаль улетает. Вот. Прикольненько. Можно поиграть. голяв в принципе быстренько фулкой разносится. Так что проблем особо не составляет. Главное в момент, когда у вас голяв рядом главное, чтобы вы не были одни в тот момент. То есть соло сейчас против складов не побегаешь, потому что если все возьмут голиафов, тебе явно крышка. Я думаю на данном фоне нам пофиксили зрг э, точнее магазин, потому что теперь она тачку забривает очень долго, а Голиафа, тем более, она будет сбривать э, долго. Вот поэтому думаю, если после обновления, после следующего обновления, я надеюсь, нам вернут э, фишку ЗРГ-шки, потому что как бы, ну зачем было делать такой магазин, когда тачка сносилась с трех пуль, и потом это все забирать. В общем, вот такое небольшое э, видео про 10 сезон. Свое мнение я высказал. Пишите свое мнение в комментариях. Понравилось, не понравилось, что нашли, что увидели, какие баги есть. Может, мы их посмотрим? Не забудь оставить лайк, не забудь подписаться, если ты здесь впервые. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.